Здорово, Apple Finder у микрофона. Я уже пытался записать видео про свой iPhone 7 Plus, где я хотел рассказать, как я вообще ощущаю себя на новом смартфоне после двух недель использования, трех недель использования. И в вот итоге это все уже растянулось в месяц, использования iPhone 7 Plus. Через какое-то время я понял, что лучше походить с этим девайсиком еще чуть-чуть и записать уже нормальное полноценное видео, что понравилось в этом смартфоне, что не очень. И сегодня поговорим с тобой об iPhone 7 Plus. Стоит ли покупать этот аппарат в 2017?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 Первые несколько дней мне было действительно непривычно пользоваться таким достаточно здоровым телефоном с таким достаточно огромным дисплеем, что мне просто казалось, на нем может поместиться абсолютно все вообще. Но через какое-то время, неделька, другая, следующая, я начал постепенно привыкать к этому аппарату, и уже смартфон перестал мне казаться, прям таки, вот, -вот каким-то вообще таким здоровым и так далее, и тому подобное. Касаемо использования iPhone 7 Plus, одной рукой, я не могу сказать, что это прям действительно сложная и непосильная задача, поскольку. Apple позаботилась о комфорте использования даже вот такого вот здорового флагмана одной рукой. Также с приходом iOS 11 у пользователей больших яблофонов будет прекрасная возможность набирать текст еще удобнее при помощи обновленной клавиатуры, которая может смещаться то влево, то вправо, и таким образом ты и твои друзья смогут набирать текст на своем устройстве с большой диагональю экрана гораздо удобнее и быстрее. Я прекрасно понимаю, что тебе не нужно рассказывать составляющие этого смартфона что здесь двойная камера которая делает превосходные фоточки днем и ночью вспышка с четырьмя лампочками внутри вот это вот всякое такое потому что это тебе нафиг не нужно Ты это и все и так без меня прекрасно знаешь тебе важно понять как этот смартфон чувствует себя даже на ios 11 бета в 2017 году почти спустя один год после релиза хотя камеру мы тоже затронем но сейчас не об этом справиться с какими-либо повседневными задачами например запустить фоточку в инстаграм посмотреть видео на youtube в полном разрешении Full HD 4K, неважно. Этому смартфону вообще просто расплюнуть. Касаемо высокопроизводительных задач, например, игрульки и вот это вот всякое такое. Некоторые из моих подписчиков писали, что вроде как iPhone 7, 7 Plus работает просто отменно, никаких багов, зависаний у них нет, но некоторые мои зрители спрашивали меня, вот что делать, я играл там в одну игрушку и iPhone просто начал жестко тупить, тормозить, игру вообще никаким образом не тянет. Не, конечно, она идет, но с какими-то жуткими проседаниями FPS, кадров в секунду и вот это вот всякое такое, но я не знаю, на своем 7 плюс я не играю, поскольку для меня это рабочее устройство и играть здесь и вообще играть на мобилках в 2017 году это ну очень таки, такая себе тема, поскольку ну для этого есть Windows ПК, ну опять же консолечки, почему бы и нет. Опять же спустя год на iOS 10 этот смартфон просто летает. Касаемо iOS 11 бета, но к сожалению вот случаются там какие-то фризы, тормоза, подлагивания, ну бета она на ту и бета. Первая фишка, которая лично мне достаточно Удовольствие больше всего в iPhone 7 Plus Это пыли и вода Господи, пыли и влага защита по стандарту IP67. Хотя, мне кажется, что Apple впихнули в свой флагман довольно-таки больший стандарт, поскольку с этим смартфоном хоть в ванну ходи, хоть в речке купайся, хоть топи его, блин, я не знаю, с аквалангом, ему будет откровенно плевать. Не, конечно, есть какие-то определенные рамки разумного, но все равно, если ты вдруг зальешь этот смартфон Coca-Cola, например, то ему вообще будет просто по барабану, серьезно. Второе, стереодинамики, просто бомбезная когда звук идет не только куда-то в сторону из обычных динамиков, но еще из слухового на тебя. И это реально необычный экспириенс. Функцию 3D Touch я также вынес как штуку, которая мне понравилась. И, честно говоря, я не понимаю, почему большинство людей ей не пользуются. Это реально удобная фишка. Например, если включить режим энергосбережения, хотя я думаю, что 80% пользователей не пользуются этой функцией, они заходят в настройки, в раздел аккумулятор, включая тумблер, когда можно просто нажать на иконку настроек и сразу же перепрыгнуть в пункт аккумулятор и включить там режим энергосбережения. Это намного проще, быстрее и удобнее. Четвертая фишка. Которая мне нравится больше всего Спустя два месяца использования iPhone 7 Plus Это обновленная клавиша Home Которая здесь теперь сенсорная Но за счет вибромоторчика Taptic Engine Создается ощущение Мол она все же такая же механическая И нажимать как-то на кнопки Вот старых устройств Типа iPad mini 3 поколения на Вот вот с такими вот звучаниями Это уже становится как-то противно Блэ. И хочется просто вот вернуться На э, новые устройства И нажимать вот эту вот замечательную кнопку Которая не хрустит, которая не сломает в перчатках, правда, нажиматься не будет, но это не так страшно, поскольку есть функция поднятия для активации экрана. Поднял, разблокировал, ну или на худой конец клавиша питания, либо же блокировки. Последняя пятая фишка, которая меня зацепила в этом смартфоне, это двойная камера. Не могу сказать, что вторым модулем я пользуюсь прям таки всегда и везде, но режим портрета это реально годная штука, которая создает подобные фотографии. Кстати, на iOS 11 создание этих самых фотографий стало намного лучше, плюс эту фишку еще и ускорили поэтому не обрабатывает смартфон ни 3, ни 5 секунд, ну может 2, ладно, 3 окей, но никак не 5, не 10 и не более того. Казалось бы, вот так вот прям хорошо я рассказываю об iPhone 7 Plus и кажется, что недостатков в нем нет вообще. Однако, друг мой, это не так, к сожалению. Я уже делал на своем канале ролик, где рассказывал, мол, почему Apple использует довольно-таки странные компоненты для изготовления своих стекол для iPhone 7 Plus, поскольку в районе слухового динамика между датчиком приближения есть просто вот такая вот здоровенная царь которую видно невооруженным глазом при определенных, опять же, углах, освещении и так далее и тому подобное. Второе, несмотря на то, что у iPhone 7 Plus появились стереодинамики, звук немного ухудшился, точнее как, он стал гораздо тише по сравнению с iPhone 6s и 6s Plus, но, опять же, объясняется все это пыль и влага защиты, и поэтому, ну, опять же, это такой минус с половинкой на серединку. Третье. Я, скорее всего, думаю, что это проблема оператора, нежели айфона, но все же, после совершения звонка смартфон может переключиться из стандарта интернета 4G LTE в 3G, ну, потому что так вот может случиться, либо же отключить интернет вообще. И после окончания звонка смартфон долго восстанавливает соединение с LTE, и приходится всячески перезагружать модуль сотовых данных через авиарежимы, вот это вот всякое такое, поэтому, ну, какой-то дискомфорт это все равно доставляет. Самое главное, ты забыл про автономность, естественно, не рассказал. На iOS 10 стабильно работающие прошивки, если ты собираешься покупать iPhone 7 Plus, то этот смартфон будет держать у тебя при умеренном, либо же более активном режиме использования, ну так, часов 7-8, а то и 9, это уж точно. На iOS 11 у меня смартфон, к сожалению, живет максимум 4-5 часов, это крайне мало, но бета на на то и бета, но еще раз, на стабильно работающей прошивке. Если ты не будешь насиловать свое устройство, смартфон будет держать заряд более чем достойно. Ну и теперь подходим с тобой к кульминации ролика. Стоит ли приобретать iPhone 7 Plus за полтора плюс-минус, опять же, месяца до анонса iPhone 8? Стоит ли приобретать iPhone 7 Plus, если у тебя iPhone 6S Plus или iPhone 6S, и ты давно хотел себе лопату? Я скажу, что нет, поскольку отличие между новым поколением и устаревшим – они прям, ну вот настолько мелкие, что их под микроскопом, и то разглядеть сложно. Но, если у тебя есть возможность приобрести этот аппарат прямо сейчас, и у тебя, например, iPhone 6, 6 Plus, 5S, 5, или же, господи, боже упаси, 4S, то почему бы и нет? Приобрети этот смартфон прямо сейчас. Потому что я никакого смысла и резона не вижу ждать iPhone 8, поскольку будет такая история. iPhone 7 и 7 Plus подешевеют, iPhone 8 выйдет, тем более еще непонятно, что там у нас с тачи и прочими нюансами, может Apple его вообще отложит в этом году, и ты такой, блин, но ну iPhone 8 там вышел, есть еще 7, ну нафиг не буду метаться, подожду пока выйдет iPhone 8s, выходит iPhone 8s, ты такой думаешь, блин, да там до iPhone 9 недалеко, и вот так вот по новой, по новой такой лимбо получается, ну и в итоге я настоятельно рекомендую тебе пользоваться девайсом таким, каким ты хочешь в принципе, но если есть возможность апгрейда, то лучше сделать его прямо сейчас и выбрать iPhone 7 Plus, и потом ни капли не жалейте пользоваться достойным аппаратом на протяжении двух или вообще трех лет. На сегодня это все, не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован, и также обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и нажимай на колокольчик, для того, чтобы ты не пропустил самые последние и годные ролики канала Apple Finder. До скорого, пока! Кстати, если ты не знал, у семерок слуховой динамик, находящийся в районе фронтальной камеры, стал чуточку длиннее, опять же в силу того, что используется он как обычный динамик.